вас, мои любимые подписчики. С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для рыб. Этот гороскоп на неделю, а я вас приглашаю на встречу 1 апреля, где вы получите самый точный энерговибрационный гороскоп на апрель месяц с детальными рекомендациями по каждому знаку зодиака, а также по году рождения и еще некоторые секретные рекомендации от меня лично. Для того, чтобы участвовать в этой встрече, вам необходимо зарегистрироваться на нее. Ссылка на регистрацию под этим видео на нашем канале в YouTube. Регистрируйтесь сами и приглашайте друзей, делитесь этой ссылкой. Ну а теперь прогноз на эту неделю. Рыбкам на этой неделе могут оказать поддержку в практических вопросах. Если вам потребуется решить какой-то вопрос, с которым вам самостоятельно трудно справиться, то ищите людей себе в помощь. Особенно успешно будут решаться вопросы в трудовом коллективе. Финансовое положение складывается ну, нестабильно. На э, короткое время возможны даже э, финансовые удачи, но в целом этот период сопряжен с высокими расходами и вероятностью убытков. Особенно рекомендую воздержаться от инвестиций в рискованные проекты. Еще одна проблемная тема недели – это возможные осложнения отношений с некоторыми друзьями и подругами. Возможно, вы почувствуете перемену в их отношении к вам. Эта перемена может выражаться в стремлении использовать вас в меркантильных интересах. Подобное поведение может вас разочаровать. Также это не лучшее время для составления долгосрочных планов. И а, теперь о любовных отношениях на этой неделе. А, на этой неделе влюбленным рыбам будет часто казаться, что наступил тот самый а, вожделенный миг удачи и пора действовать, иначе будет поздно. Увы, мои родные, подобный оптимизм в большинстве случаев станет грубой ошибкой, а процесс, если и случится, то окажется достаточно скромным. Первая половина этой недели вполне подходит для флирта, но не стоит заходить дальше. Если вы за серьезные долгие отношения, начинайте присматриваться к ситуации и возможным претендентам в воскресенье. Вот уже к этому моменту ваши шансы будут резко возрастать. А теперь, что касается карьеры и финансов, чтобы неделя прошла относительно благополучно, Рыбам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущей работы. Это будет хорошее время для обмена опытом с коллегами по трудовому коллективу. Отдайте предпочтение традиционным видам деятельности, где у вас наработан уже большой опыт. Вместе с тем, это не лучшее время для принятия финансовых решений. Также с планированием на долгосрочную перспективу лучше не торопиться. Пусть эта неделя завершится, а дальше мы с вами посмотрим, что и как лучше делать. Кстати, я напоминаю, что 1 апреля пройдет встреча, где я дам... Детальные рекомендации гороскоп на апрель месяц с точными рекомендациями по разным сферам для каждого знака зодиака и по году рождения, а также вас ожидают еще другие полезные рекомендации, которые помогут сделать эту жизнь еще интереснее, приятнее и счастливее. Конечно же, мы всегда рады вашему обратному, обратной связи в виде лайков, репостов и комментариев. Смелее нажимайте на кнопочки, не скупитесь, мы же для вас не скупимся, записывайте эти прогнозы. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Для того, чтобы в числе первых получать информацию о выходе нового полезного видео. Ну что, мои родные, я жду вас 1 апреля на нашей встрече. Ссылка на участие под этим видео на нашем канале в YouTube. А с вами была Елена Дегурова, самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю. И, конечно же, мои любимые, обещайте стать еще более счастливыми. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.